Куда ты? Пошли. Так, не кидай его. Подожди. А Он будет кусаться так? Да, не будет. Так я так валит. Одно. сус си Так, пошли. Да, баба. бабу. Папа, да, бабу так кидает. Вот им? Да. Раз. Um ?" Hozo Hozo Hozo Я буду еще снимать. Видишь, мел нужно взять. Да не надо, он сейчас. Нет, нет, нет. Да. Привет, да, хорошо тебе. Мама, хорошо тебе, да? Ты такой, купаю тебя, да? Только а мэну нужно, а то... А? Говорю, мэну нужно, а то толку, чтобы купались. О, вот, вот. Молодец, да, вот так. Вот так. вот видели меня. Ой, мои Хорошо, да? Он еще будет в песке. Увидишь, его в песке будет делать? Нужно Что, чтобы он пахнет? Да не надо. Нужно. Нет, надо. я его помою вам. Сам. Нет. Не работай. А? Пап сказал, не надо. Не работай. Ой, Не, не беги. ман. I like New York. Don't do it, don't